Утро на Болткоме. Утро на балткоме продолжается. Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. На прошлых выходных в 50 магазинах и 25 городах Латвии Движение Пай Душей Латвии проводило сбор пожертвований для беженцев с Украины. И о результатах этого благотворительного марафона мы сегодня говорим с Агитой Краукле, главой продуктового банка Пайдушей Латвии. Лабрейт, доброе утро. Добрый. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это была за акция, какие именно продукты можно было купить или надо было обязательно сложить, и каковы результаты, сколько собрано и как, в общем-то, дальше будет распределяться эта помощь. И uh, uh, какие в основном это были продукты, которые жертвовали? Весь варяк тих сзади еду от даже отварит грауда концер. Каким образом uh, будет осуществлена вот эта вот раздача? Это обслуживания, ну, например, в Риге, на Кальте и дом конгрессов, или адресно? Меня если им телевара, а тридцать три дня на Алия мне звонил с пунктом. Там сидела я, слабо дыря, вся организация из Кисельверпа, душа Латвия, и вот что Продолжится в это ли подобная акция в будущем? То есть или это разовая была какая-то акция? Мум шага вея акции два раза в годах, павесарей и руденей. Ну, и руденей. Насколько активно вот, по сравнению с прошлыми э, годами люди жертвовали, покупали продукты и жертвовали? О шо ре из акций бы, венгаш фантастическая акция, вот и бы лют лют леел. Я тут уж гад, сначала я сам сава, что леел пацень, скажете, что когда варбу, то скажете, что уж став пац, ведь та пацень не сипил, наверное, то есть, не сипеш, а он пил, не есть вы это связываете именно с тем, что в этот раз акцентировались беженцы, которым нужно помочь, и вот эта щедрость проявляется к людям, которые приехали к нам и оказались в настоящей беде? Да, мы будем давать и таким людям, да. Но, конечно, мы не должны забывать и о наших скретных семьях, потому что и они сосредоточены на своем виде кризиса, где изразился ценный аугум. Да, ja, и шея акция, uh, с и радуши, радуши uh, Почему вот акции такого рода проходят не так часто? То есть это связано с тем, что люди не могут постоянно как бы, поддерживать такого рода акцию или uh, это связано с ну, тем, вот, чтобы в какой-то определенный момент uh, привлечь внимание людей к этой проблеме? Ну, шо бред идам, эта акция и только да, и и дай раз на отседло от своего продукции, которую бизнес на высторгоешь вырка, визуал дефект, мы столько мы селир, левый калтиклием, ну та, да вид компаньи и ты катдер. Вот как раз вы упомянули коррупные компании. Вот насколько действительно бизнесмены большие компании участвуют в такого рода акциях. Ja, месяцам уже что я въехал в Украину кривую, что кривую мун спалидено, он блок Ган риме, ган двое с днём не экс рекоко ко узиду или лют да узбий приват, потому он зиду им гнабде в непартикер гриб палит ган Насколько вот для людей, самих людей, очень ну, вот важно принимать участие в такого рода э, акциях, вот есть ли ну, вот какой-то воспитательный эффект, эффект вот, сочувствия, ощущение того, что человек участвует в каком-то добром деле вот он может совершить доброе дело и понимает что он может накормить нуждающегося в этом вот э, есть какие-то вот отзывы что вот это действительно имеет какое-то воспитательное значение может быть для детей для подростков которые может быть там в семье могут отдать свои там накопленные деньги там э, вместо того чтобы купить игрушку купить э, продукты вот ну, такого рода вот как воспитательное значение так, такого рода акций. Или это было неизменно у людей, но если tā идея была, почему люди жертвуют, то люди чувствуют, что мы в обществе, хотя иногда может кажется, что не так. Мы sommes очень открыты, мы соотеплительны, именно в таких кризисах, ну так как отлик, может быть, завусь ваидеться по этому, как это я как и, иегади и иегади. То есть это говорит о том, что в принципе Латвийцы очень отзывчивый и повсеместный рост цен никак не отразился на готовности помогать? Ага, цену не когда не отспугал, а нет? Можно быть, что кто-то принимает более токсичную продукцию, например, салфункций, или оливковую. Логически, что цена картины есть, но люди как я уже то и это просто примечательно, что он скрыт. То, что этот продукт может быть бессик, это Ваи ты у блаку с продуктами, ну, партики с продуктами, я Нет, Мантиņа не было. есть ну, Арий, используй, используй, используй. Ладно, Милд, используй, используй, я в Артусаре, ну спасибо огромное. Мы говорим руководительнице продовольственного банка Поедущей Латвии, Агите Краукли. Спасибо, хорошего дня. Лайм Гусайлю, мы сразу же говорим, что это автомашинка по Сайлем. Да, на прошлых выходных, напомним, в 50 магазинах в 25 городах страны, вот движение Поедущей Латвии проводило сбор. Пожертвования в том числе для беженцев с Украины. И вот мы поговорили с Агитой о результатах. Ну и, в общем-то, можно сделать вывод, что не рост цен, ни какие-то другие происходящие события не отразились на готовности протянуть руку помощи и протянуть полные вот эти вот пакеты с, с продуктами тем, кто нуждается в большей степени, чем, может быть, мы. И, как Агита сказала, что да, ну, может быть, это какие-то основные продукты, но, тем не менее, это полные были посылки, которые сейчас будут распределяться и среди малоимущих жителей нашей страны, и, конечно же, в первую очередь, среди беженцев. Ну и также Агита упомянула, что с помощью нескольких крупных торговых сетей и производителей, по крайней мере один грузовик, полный тоже продуктов питания, был отправлен на Украину, и, наверняка на этом помощь движения по Эдуше Латвии не остановится, не прекратится. Ну и, наверное, очень стоит отметить важный аспект в том, что это движение помогает сделать эту помощь гораздо проще, потому что оно ну, для... Людей возможность сразу же, ну, зайдя в магазин за продуктами, сделать заодно, вот купить что-то для нуждающихся, это, в принципе, ну, достаточно простое, то есть это, для этого не нужно открывать интернет-банк, не нужно переводить куда-то э, деньги, ну, может быть, там какие-то, ну, вот чем проще выглядит этот процесс, тем больше, наверное, ну, вот готовность людей. Ну да, пошел себе что-то купить заодно, вот купил кому-то еще и помог, это здорово и правильно, и нужно, тем более, что ситуация на Украине действительно ката катастрофическая с точки зрения ну, гуманитарной ситуации. Вчера у нас в эфире с Абиком Элкиным утром мы беседовали с вице-мэром... С вице Херсона, который сказал, что город окружен российскими войсками и нет вот этих гуманитарных даже зеленых коридоров, и просто заканчиваются запасы продуктов. И гордые местные жители, есть какая-то помощь поступающая, ввозят, пытаются возить со стороны Крыма, но защитники города от российских войск... Ну, честно говоря, гнушаются принимать из их рук эту mm -hmm. помощь, то есть на, на еду вынуждены уже соглашаться, но проблемы в городе и с медикаментами, и с горючим, и поэтому очень ждут помощи с Запада, в том числе из Латвии, вот когда будет возможность не знаю, договориться о тех же самых зеленых гуманитарных коридорах, и эту помощь Привести. Так что все, что мы идем и помогаем, это все не просто так, это все не зря, это не выброшенные деньги, и, конечно же, это потом будет засчитано и в этом мире, и в другом. Ну и мне кажется, что в этом есть действительно прекрасный такой воспитательный эффект, может быть, для детей, которые в семье видят, что их родители делают доброе дело, и это как то вот, ну, такой воспитательный момент. И, конечно, может быть, для самого человека вот э, какой-то ну, вот зачет плюсик в карму, как принято говорить, вот сейчас модное выражение, что ты сделал доброе дело, и это, в принципе, ну, не требует от тебя каких-то больших усилий, а в то же время ты можешь понимать, что это может быть сытый человек на протяжении, может быть, нескольких дней. Тем более, что когда мы говорим о беженцах, людях, которые вырваны из обычных, привычных условий, которые оказываются в незнакомом городе, неустроенными, нетрудоустроенными, то понятно, что вот какой-то время, для них проблемы питания являются, наверное, одними из самых приоритетных. Ну да, и тем более, что открывая и новости, новостные порталы, новостные ленты и открывая социальные сети, легко заметить в целом, насколько отзывчивы жители Латвии, конкретно Риги, других городов, кто-то предлагает и помощь посильную, а даже по оформлению документов, кто-то предлагает жилье, кто-то предлагает работу, потому что это хорошо и правильно, в конце концов, помогать беженцам. Люди разные бегут с Украины, да, кто-то вполне себе обеспечен. Тоже я вот заметил какие-то такие ироничные комментарии по поводу дорогих автомобилей на украинских номерах. Ну, не все же, три миллиона беженцев, не все приехали на условном Porsche. Основное количество как раз-таки это люди с очень скромным достатком и в первую очередь нуждающиеся в помощи. И именно им и адресованы все эти предложения, в том числе по работе. Я на днях открыл специально… А, вчера это было, вчера, ну потому что понедельник, начинается новые недели, я открыл портал объявлений о работе, CV-онлайн, cv Online, CVLV. Специальные пометки, что принимаем как раз-таки жителей Украины… Там, подходит беженцам с Украины и так далее. Это и какие-то вакансии в сфере IT, и обслуживающего персонала и так далее. То есть помощь всецело и планомерно оказывается. Это можно только приветствовать. Но, тем не менее, вот понятно, что возможности лиги не безграничны. И вот как вчера заявил председатель Рижской думы наш мэр Мартин Штакис, что в следовало бы открывать центры для украинских беженцев и в других исторических краях, регионах, поскольку э, рано или поздно наступит момент, когда ну, вот, Рига не сможет, она может быть перевалочным пунктом, но затем нужно будет каким-то образом распределять этих беженцев по всей Латвии. Тем более, что, вспомню в нашем же эфире на прошлой неделе э, министр внутренних дел Голубева сказала о том, что он э, ну, на момент нашей беседы тогда, да, еще хватало одной Риги, но она оценила возможности многих городов Латвии принять, что возможность такая есть, и в случае необходимости, я так чувствую, что в очень... В скором времени эта необходимость настанет, силами МВД обратятся к руководству других городов, чтобы перераспределять беженцев. Пока что они вольны выбирать, но в какой-то момент, наверное, придется министерству регулировать этот процесс, чтобы не оседали только в Риге и не создавали такую уже невыносимую нагрузку на сам город и на городской бюджет. Если помогает, то действительно надо помогать всем. Ну и если ты помнишь, даже вот Мартин Штакис, который тоже был в нашей студии, он как раз оценивал примерно вот возможности Ринге, что 10 тысяч мы можем предоставить более-менее комфортные условия, если речь идет о там, 20 и более тысячах, это уже размещение в каких-то... В школах, школах на матрасах, да. условно, то, есть это, да. ну, то есть понятно, что условия сразу же как бы... Ну, я понимаю, что для беженцев главное, что крыша над головой, какая-то теплая еда, но все равно, то есть уже начинаются проблемы, и, конечно, очевидно, все-таки помощь других регионов будет очень-очень и очень кстати. Ну и вне всяких сомнений мы тоже, конечно же, ждем окончания войны и переговоров, и, и восстановления Украины, и общем-то, мира во всем мире. Наверное, самое время нам после чего у нас будет новый гость, поговорим совершенно о других вещах, жизнь продолжается, происходят совершенно не... необычные вещи. Я, например, был удивлен, что оказывается зеркала и какие-то изделия с зеркальной поверхностью, с частью зеркальной поверхности, во-первых, нужно утилизировать особым специальным способом. А во-вторых, вообще собирают ненужные зеркала. Вот о том, куда можно старое поврежденное зеркало сдать, как оно будет использовано дальше, об а этом буквально через несколько минут со специалистом движения Зала Йоста.